Давай начнем с важного, да, угу. что нам важно, мы хотим вытянуть лицо, хотим вот здесь у нас чуть-чуть припаловал лица, самую вот, вот здесь вот перебрать и ну, по большому счету, если мы вот так сделаем, мы подчеркнем широту лица, нам надо обмануть природу угу. и вот, вот так затемнуть, угу. вот отсюда и вот так, видишь? Угу. Вот мы затемнили вот эту вот часть. Mm -hmm. Видишь, ее уже кажется меньше да. по сравнению с этой частью. Mm -hmm. Дальше что нам надо делать? Нам надо вот эту часть тоже затемнять. Вот отсюда. Вот у нас с тобой подскуловая впадина. Вот mm -hmm. Ты тут Ты вот протаптываешь пальчиком, оп, mm -hmm. провалилась. Вот это будет самая крайняя точка твоей коррекции. То есть дальше тянуть уже не надо. Начинаться вот так, прикладываешь куху два пальца, поворачивай головку, uh -huh. оп, вот отсюда, uh -huh. вот отсюда, и здесь ты тоже можешь затемнить uh -huh. и вот так, у нас все иметь форму полосочки, но не ярко выраженные, то есть uh -huh. не колбаски, вот здесь у тебя должно остаться светло, то есть uh -huh. промежуточек полоска, иначе у тебя впадет вообще uh -huh. там вот так, uh -huh. сильно много не, нехорошо. Вот твоя впадинка. Uh -huh. Ты видишь? Uh -huh. вот, вот здесь мы затемняем. У тебя тут и так как темно, поэтому лето будет. И боковой поверхность лба. Uh -huh. Вот здесь, вот, вот все другие девочки, вот здесь мы затемняем. Вот в принципе, если промерить личико твою, вот одна uh -huh. часть, у тебя вот вторая, вот третья. Uh -huh. То есть у тебя... Вот здесь мы сильно много не вытянем, она меньше всего остального. Uh -huh. Как бы для того, чтобы сгармонизировать, нужно чуть-чуть опустить брови, чуть-чуть прибрать лба. А... Поэтому давай вот здесь, вот, mm -hmm. вот так, затем. Mm -hmm. То есть, смотри, носа много, как и у меня, вот так снизу, раз, uh -huh. вот, до, вот здесь вот у тебя видишь ноздри, uh -huh. вот, пока видишь ноздри, там еще можно прикрывать, там, где уже ноздри нет, то есть вот, uh -huh. все, там нужен уже ничего не прячем, вот так, раз. Uh -huh. Он у тебя узенький и uh -huh. ровненький, тебе его, ну, вот, вот так да, прорисовывали, да. да, да, молодцы. Брови довольно густые. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому я беру тонкую кисточку Здесь у тебя вообще все с этой бровкой хорошо mm -hmm. Я тебе делаю иготовской штукой mm -hmm. Но тебе достаточно купить себе тенюшки mm -hmm. Двушечку Почему игрушечку, потому что у тебя должно быть заполнение и подчеркивание uh -huh. то есть вот да? и вот uh -huh. и вот это вот, вот uh -huh. этим ты будешь заполнять бровь вот этим ты будешь подчеркивать uh -huh. я тебе просто тупо дорисовала сверху кусочек uh -huh. которого не хватает да которого не хватает а по факту в жизни тебе достаточно теней за глаза почти всем достаточно теней тем более, сейчас это трендово. А если ты захочешь что-то дорисовать теняем, ты просто мочишь кисточку. Мочишь. Мокрой кисточкой макаешь туда, и у тебя текстура получается не сухая, а кремовая. Значит, до того, как мы начинаем рисовать брови. Я хочу все это пройти фиксатором. Фиксатором? что-то? А нет. До того, как сделать брови, я хочу сделать румяна сделали корректор хочу сделать румяна хайлайтер оставим напоследок а нет я зафиксирую все правильно все я молодец я все правильно хотела сделать я беру вот такой фиксатор это про который ты рассказывала в прошлый прошлый раз прошлое много тысяч У -у -у. раз <связывая> теперь делаем брови я беру для этого вот такую вот кисть. Она, видишь, такая? Тоже наискосок, она жесткая. А, да, она жесткая, она синтетическая, она наискосок, она и фроше, она для бровей. Фроше для бровей. Mm -hmm. Mm -hmm. Я беру вот, вот эти вот два цвета. Вот этот для заполнения смешиваю вот с этим. Вот этот тебе очень светлый для заполнения. Поэтому я их смешиваю, но два раза сюда и один раз сюда. Mm -hmm. То есть ты по цвету должна получить для заполнения вот такой кофеетчик. Угу. Mm -hmm. То есть не совсем черный. Не рисуй себе черные брови. Uh -huh. Это не естественно, да? Нет, но ну у тебя же они черные, это естественно. Просто э, твоя задача вот первого, того, что мы делаем сейчас, заполнить, то есть дать объем. Uh -huh. А нам объем не нужен такой сильный черный. Может, второй бровь мне тоже сделаешь такую же красивый? Может, сама себе сделаешь такой красивое? Я тебя поздравляю. Брови одинаковые. И что надо с бровями сделать? Я не знаю. Ну, здесь они уже есть, то это уже хорошо. А что ты делаешь? Это прозрачный гель. Так. И их просто перечесываю чуть-чуть. А гель зачем? Чтобы зафиксировать, чтобы они все не расползались. А то они у тебя к обеду вот так вот раз У меня пустят, mm -hmm. Так они у тебя будут бодрые mm -hmm. Я беру две тени Это вообще, я, может быть, дойдут мои руки Я покажу вам всю свою коллекцию этих чудесных тенучек От Art Makeup Это, значит, оттенок 75 и оттенок 55 Манго и персик Значит, вот мы набираем, закрываем глазик и наносим на подвижное веко. Ух ты, еще как будто полчасика поспала. Чуть-чуть, прямо смотрим. Чуть-чуть вот здесь. для гармонии. Прямо смотри на себя, запомнила. Ниже ресничного ряда. Немножко. Дальше берем вторую штучку. Mm -hmm. Они, девочки, они стоят такие смешные деньги Они такие фантастические Десять часов они носятся без базы Не скатываясь Берем уже... потемнее mm -hmm. Это у нас персик так. И ее мы наносим в складку Но уже глаз открыт у нас Не надо так высоко Ты на себя всегда смотришь в зеркало, Прям? когда красишь глаз Так прямо, как ты смотришь на людей mm -hmm. да? У тебя хороший открытый глазик Не должно возникнуть никаких проблем И ты вкладываешь вот туда mm -hmm. Выбираешь Здесь, ты помнишь, у нас принцип не, вот перебор, не переборщить, угу. но кремовые тени ты не снимаешь на руку. Угу. То есть ты на кисточку набрал, прямо смотрим, угу. набрал и набрал. Вот глаз, ниже вот этой линии мы не опускаем тени. Угу. То есть вот до сюда довела и потянула в бок. Угу. Типа вверх, да? да. Бок вверх. Да, то есть вот вот эту вот часть все вот, ты просто mm -hmm. затемнешь. Mm -hmm. Ну плавно. Немножко. Вот этот. Да, Да, то есть ты прорисовываешь, как будто бы обводишь с двух сторон, mm -hmm. Типа говоришь, здесь есть угол. Mm -hmm. Оп. Вот так. Потрясающе. Вот видишь, глазик поднялся. Раз. Да? Да. да. Сначала верхняя красим. Точнее, вверх смотрим, нижняя красим. Один слой. на день. вверх смотрим. Ну, то есть себе как-то красишь, ты мне не знаю, как хочешь. Вот, Маша. крашу, ага, поэтому наращивала да. всегда, чтобы ноги красится. Ну, бери какую-то водостойкую, не водостойкую тушь. Да, тушь у нас сегодня М -м. и в сен И не надо вот такие ресницы, блин, вот досюда себе наращивать. Правда? Румяшки от Холики-Холики с плачущей вишенкой. Это что? Пирожочек Пирожочек, да К -к С вишенкой И вот, непонятно, это, наверное, просто вместо сливок положили туда чесночинку И поэтому оно грустит такое Зачем чесночинку? Румешечка, холики-холики Какое потрясающее название Холика-холика, это название компании А это это просто румешечки Бери кистюлечку, ты можешь брать всю ту же самую дофибру первую. То есть все можно делать ей. Снимаем Улыбаемся. Цвет. А нет, они кремовые тоже. Угу. Румяшки тоже бери кремовые какие-нибудь. Любые. В инглуати кремы, любые вообще кремовые бери. Улыбаемся. Цвет. От персиковой. Твои цвета персиковые. Угу. Персик будет отвлекать внимание от землянистой штуки под глазами. лоб, Чуть-чуть угу. на нос. Обязательно вот сюда. Угу. сюда, сюда везде где-то что-то делала по чуть-чуть чик-чик хайлайтер бери каким-нибудь либо с... Либо с розовеньким отливом, вот как этот. Либо с отливом, чтобы немножко отливало золотишком. Тебе угу. тоже будет очень хорошо. Значит, хайлайтер – это то, чем мы высветляем. Вот мы работали с тобой на тень, вот, угу. да? Здесь мы работаем на высветлении. Угу. Набираешь, и самая выступающая часть. Ты без скула, вообще практически женщина. То есть вот у меня плоская почти скула. Ну у тебя она вообще так где-то, то есть у тебя вот здесь шире, да? Uh -huh. Соответственно, нам надо добро так приложиться, но полосочка. Uh -huh. Полосочка. Да, то есть не сильно заходи под глаз. Там, где ты хочешь себе вы высветлить скулу, uh -huh. то есть вот, вот здесь вот и делаем, uh -huh. дальше под бровью проходишься слегка, uh -huh. дальше вот здесь. Угу. О, заблестела Галочка над верхней губой угу. и пальчик, и Так, и, и И Вообще свежак Хайлайтер решает Хайлайтером вот. здесь. Я хочу теперь еще раз пройтись фиксатором Фиксатора много не было Короче, это вы фраше, мне дали бесплатно, при покупке. Он в себе имеет целую кучу всяких блесток, он хорошо подходит девочкам, у которых маленькие губки. Как у тебя маленькие губки, да. Будем реалистами. На день мы красным красить не будем, соответственно карандашами мы обрисовывать много чего не будем. Значит, ты берешь блеск и в серединку подмазываешь не на все губы. Смотри, как удобно, вот так, и вот так один раз. Твои губы yes, готовы. Okay. Смотри. На этом твой дневной макияж, вот он вот такой вот. Офигенный. Он завершён, и я хочу, чтобы каждая из вас понимала, что дневной макияж не должен сделать из вас принцессу. Он должен сделать, создать для окружающих ощущение того, что вы свежие. девочки скажу спасибо огромное научение спасибо что есть такой проект кому надо нужно учиться. к нам идти надо всем сюда идти всем всем кому кто хочет реально ну уметь и, и правильно грамотно рисовать свое лицо я очень довольна что я попала к вам, к вам. Ура! Смотрите, пожалуйста, наше видео, подписывайтесь на канал, мы так сильно стараемся, если вам не безразлично, хотя бы маленькую крошечку, ну, комментите нам там что-нибудь, ну, ну, чуть-чуть, ну, нравится, не нравится, что бы вы хотели увидеть, дайте подсказку, подскажите, я точно не буду снимать обзор, я купила новых хайлайтер, но что конкретно вам, чего вам не хватает, вот вы краситесь каждый день, и что? чего вам мало? Не получается у вас губы нарисовать или скулу? Ну что-нибудь, какие у вас есть проблемы? Давайте все в комменты, в комменты. Виа! Круто, спасибо большое, ура!